Помните, я говорил по, про автоматизированные суды, что суд первой инстанции вообще должен быть автоматизированный. Многие и здесь, и даже соратники мне писали, прикалывались, говорили, да это что. Вот смотрите, сейчас информация в Китае разрабатывает систему, которая позволит автоматизировать процесс вынесения судебных решений и так далее и тому подобное. То есть, видите, как здорово. То есть, это то, о чем мы говорили. То есть, Китай сейчас строит кибертирании. А при кибертирании и при кибернародовластии абсолютно одинаковые инструменты. Только в одном случае при кибертирании инструментами пользуется государство, а при кибернародовластии народ. А инструменты те же самые. И вот к этим инструментам Относится как раз вот такой виртуальный суд. Ну, по крайней мере, по первой его инстанции. Автоматизированный. Это то, о чем мы давным-давно говорили. Я уж даже и забыл, когда впервые пришла эта мысль, что суд должен быть обычной компьютерной программой. Вот так. Так что, представьте, как было бы здорово в России, если бы Путина-то не было. Сколько мы уже успели сделать с нашими идеями.